Здесь я с турбопереводом, турбопереводчик, шеф-повар Гарик. Тональность в ля. One, two, one, two, four. Ведь мы подводники, мы силачи. А где-то в Крыму девочка в розовом сарапане И мама ее не отпускала гулять Но мы братили, отпусти мама дочку с нами Ведь мы подводники, мы силочи подводным скули где дал крыму девочка